ваша ученица как правильно работать с ваджи как держать ее разными кодами и заклинаниями это не имеет значения как держать ваджу совершенно не имеет значения вот так, если держать ее, то быстрее будут исполняться мысли. В случае, если вот так держать ее и вот так соединить, это похоже на коровку, видите, манипхадру. Таким образом, если так держать и читать какие-нибудь мантры, то появится больше денег и материального благополучия. А, также хочу сказать, что для материального лучше держать ее левой рукой. Вот, вот таким образом, левой рукой, вот таким образом. Ну и проводить вот такие обряды, как будто вы зачерпываете что-то. Ом манибхадра пхум, ом манибхадра ом мани хум, ом мани бха... сик манипхадра, сик манипхадра. Таким образом будет привлекаться материальное благополучие. Ом дзамбала зантай соха, ом шрим клим намах. То есть вот такие мантры и вот такие движения рукой могут привлечь. Чем отличаются левши и правши? По моему мнению эзотерическому, левша чаще обращает, чаще поворачивает голову в левую сторону, так как он вынужден писать левой рукой. Правша же чаще обр... поворачивает голову в правую сторону. И я хочу вам сказать, левая сторона берущая. Именно поэтому, если хотите, чтобы у вас было денег больше, это очень давно заметил, и в каких-то первых своих семинарах по магии денег я об этом говорил, что если вы человек, который, стар, который старается... Зарабатывать в жизни свои денег, обращайте внимание, в какую сторону вы чаще смотрите или чаще поворачиваете голову. И старайтесь чаще поворачивать голову в левую сторону, потому что, поворачивая в левую, будете принимать больше, поворачивая вправу, отдавать больше. Поэтому старайтесь стоять. К, когда нет покупателей, стойте так, чтобы смотреть через левое плечо. Когда покупатель зашел, старайтесь смотреть на него через правое плечо. Ну, вот так где-то. Точно так же вот с а, а, ваджрой. На убирание болезней и проблем в правую руку, на убирание психических заболеваний, а, на убирание психических заболеваний большой палец ставится на ваджру и прикасается пальцем к лбу, а левая рука стоит вверх. И вот таким образом можно убрать у себя психические заболевания.